Что нужно сделать, чтобы жить как в Арабских Эмиратах с такой же инфраструктурой, с такими же зарплатами, ведь мы тоже качаем нефть. Меня зовут Николай Ившин, ты на канале финансы предпринимателя, я руководитель агентства финансовых директоров. Мне нравится копаться в цифрах, доводить их до сути, смотреть в корень, не только в компаниях, но и в целых отраслях, а также сравнивать разные ситуации, разные популистские заявления, делить одно на другое. И я хочу научить этому вас. А сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик. Поехали! Итак, мы качаем 12 тысяч баррелей в день. Арабские Эмираты качают 3,5 тысячи баррелей в день. Мы качаем нефти в 3,5 раза больше. Арабские Эмираты отправляют доход от нефти на инфраструктуру, на благосостояние жизни населения. Но загвоздка состоит в том, что территория Арабских Эмиратов 83 тысячи квадратных километров, когда территория России 17 миллионов квадратных. Километров. Что больше территории Арабских Эмиратов в 205 раз. Также, если мы возьмем население страны, то у нас 145 миллионов, а арабов 9 миллионов 800 тысяч. Что меньше, ориентировочно в 15 раз. Раскачать территорию, которая больше в 200 раз, и в 15 раз больше народу, и огромные расстояния да, присутствуют. И мы должны понимать, что Арабские Эмираты, там нет зимы, там нет холода, там нет перепада температур. Ну, а в России, мы живем в России, и, понятное дело, то есть у нас есть север, есть Сочи, есть Дальний Восток, есть э, километры болот, э, по которым нужно протягивать новые, новые, новые дороги. Ну и что такое в 200 раз больше? Давайте представим даже в 100 раз больше. Ну, вот, например, если у вас есть заработная плата, и вам бы платили в 100 раз больше. Согласитесь, было бы намного приятнее, да? Там было бы кардинально приятнее, было бы нового уровня приятнее, и скорее всего вы поработали бы несколько месяцев и могли бы спокойно идти на пенсию. Я начал копать в цифры по арабским эмиратам, России и сравнивать эти показатели, когда я слышал популистские заявления. Почему так? Почему по-другому? А ситуации разные. Я не хочу сказать, что все, что делается в стране а, по поводу управления в целом хорошо, но есть и позитивные вещи. Поэтому прежде чем сделать какие-то выводы, перепроверь цифры. Если я допустил ошибку в видео по цифрам, обязательно напиши это в комментариях. Напиши, что ты об этом думаешь. Напиши, какое видео следующее разобрать. Напиши свой вопрос, который тебя интересует. А этому видео поставь лайк, подпишись на этот канал ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и заходи на канал, он посвящен управлению финансами для предпринимателей.